Всем здорово, с вами Дрон. Это видео про интересные фишки в Дремлясокер 2020, которые вы могли не замечать. Итак, друзья, в этом видео я подобрал интересные моменты и сравнил их с предыдущей версией игры. Первое, что кидается в глаза, это количество камер и микрофонов, расположенных за воротами. Их количество значительно возросло. А в Dream 19-го года их было всего лишь две. Также я думаю, что многие заметили, что появилась движущая камера позади ворот. Это придает Dream League большую реалистичность. И самое интересное, что в DLS 19 этой камеры вообще не было. Возле бровки поля появилась скамейка запасных и сумка с напитками. Также теперь появилось подтрибунное помещение. Даже команде соперникам теперь поставили сумку с водой. Правда в древнике 19-го года эти элементы тоже присутствовали. Причем с двух сторон поля. В общем, что можно сказать, Римлясок это красивая и продуманная игра. В ней не забыли даже и про болельщиков. И самое главное, что она сделана с душой. И этим она отличается от других мобильных игр. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Списан Андрей. Всем удачи и всем пока!